Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Белыч. И сегодня у нас очередная посылка с Computer Universe, где-то в районе 40-45, точно не знаю. Интересно она не содержимым, а своей судьбой. Судьба у нее была, ох, какая непростая, поверьте мне. Короче, потеряла моя жена, еще в октябре, точнее не потеряла, а разбила свой телефон. Решили мы ей заказать новый. Соответственно, это был октябрь месяц еще 2018 года, а, вот, а сейчас на дворе, как вы понимаете, уже февраль 2019. Так почему же я снимаю это видео? Все дело в том, что 6 ноября данная посылка вышла из Германии. Все было в принципе замечательно и в конце ноября, по-моему, или в начале декабря она уже засветилась на почте России в местном сортировочном центре. Но 70 дней она шла от местного сортировочного центра до меня, то есть до моего отделения почты. Вы спросите, как такое может быть? На самом деле не знаю. Вот, соответственно, на нее уже подали заявление на розыск, получили ответ ну, отписку, от скажем так, от Почты России, что, мол, трекер не обновляется уже в месяц у вас, значит, скорее всего, она потерянная. То есть никто не искал, но, скорее всего, да. Вы правы, она потерялась. Вот, я отправил все эти документы в Computer Universe, чтобы они мне возместили стоимость данной посылки. Вот, те ребята сказали, документы это замечательно, но нам надо тоже получить документы от Почты России, что они действительно ее потеряли. Вот, чтобы они смогли с нее взыскать. Соответственно, они запросили, ждем мы, уже проходит 3 месяца, я уже долблю им мозги всеми возможными способами, они говорят, ждите, все не так быстро. И тут хлоп, посылка приходит в мое отделение. Я прям подфигел немножко. Самое смешное, что уже заказали вторую посылку с телефоном, вот, которая тоже уже пришла, про нее немножко позже расскажу. Вот, ну и пошел я забирать, наконец-таки, посылку, которая 3 месяца, 92 дня путешествовала по россии точнее большую часть времени она по моему городу путешествовала где-то вот думал конечно что тут скорее всего все обворовали но как оказалось нет друзья все в полном порядке давайте смотреть что внутри я ее уже конечно же вскрыл на почте ну потому что надо же было посмотреть что мне тут не кирпич прислали здесь соответственно у нас идет вот такой вот телефончик l9 то есть как вы видите Полностью замотанный, не вскрывали, хотя жена очень хотела скорее его получить. Но я сказал, нет, сначала подписчики, видосы и так далее и тому подобное. И, соответственно, на него экранчик. Экраны, кстати, не самые лучшие. Попробуйте найти получше. Кстати, я не очень уверен, что он цел остался. Экраны, потому что очень жесткие. Они хорошо защищают от удара, но плохо проводятся прикосновения пальца. То есть, порой надо на два раза нажимать, либо... Сильно нажимать на экран, вот, поэтому экраны вот эти не могу посоветовать, телефон на самом деле неплохой. Вот, тем более после последних обновлений стал более-менее интересным. Давайте сейчас вскроем, посмотрим, что там тоже внутренний кирпич, ну хотя подделать заводскую упаковку это почти нереально. Вот, давайте сейчас откроем его и узнаем, как же все дело обстоит внутри. Так, давайте вскроем немножко ножичком, так, чтобы не повредить ничего. Потому что вдруг решим мы его продать или еще что-то. Да, конечно, вскрывать вот эту вот замечательную вещь. Но придумали бы какой-то способ, чтобы это все можно было делать без ножа, снимать упаковку и так далее. А вот. Так что, друзья, практика заказов с Computer Universe показывает у меня, что есть проблемы, да, особенно проблемы есть, когда вы заказываете что-то под Новый год. У почты полный аврал, полный абзац, и они не могут найти самих себя, по-моему. Не то, что какие-то там вещи, какие-то там смартфоны, заказанные вами. Вот, но, к счастью, никто ничего не своровал. Вот, давайте смотреть. Так, тут, скорее всего, нам надо будет что-то... Я уже не помню, честно говоря, как оно открывалось в оригинале, потому что свой телефон-то я вскрывал очень давно. Вы спросите, есть ли тут блокировка. Да, как и на моем телефоне она есть, но как и на моем телефоне, я уже давно заказал код разблокировки, уже его получил, как вы понимаете, за 3 месяца. Очень легко. Вот, Соответственно, никаких с этим проблем тоже не возникает. Единственное отличие, что не работает... Samsung Pay, вот это единственный минус. Насчет Google Pay честно не подскажу, то есть можно проверить, может быть и работает, я точно не знаю про эти системы, потому что самыми не так часто пользовался. Вот, давайте смотреть. Ну, собственно, мы видим, что вся комплектация есть, и вот он замечательный телефон. Ну, включать сейчас не будем, потому что вы уже видели это, когда я распаковывал свой. Вот, снимал видео о том, как разблокировать данные телефоны. То есть, все очень просто. Просто письмо в сервисный центр в Германии. Соответственно, вот такая вот замечательная покупка. Он необычного цвета. Вот такой вот девчачий, фиолетовый, красивый, плоский. В принципе, удобный, но единственное, ронять его, конечно, не стоит. Вот, так что, друзья, как показывает практика, заказывать можно, если что-то и случится, как у меня уже было, то есть были проблемы с посылками, но все решается. Скололи угол у телевизора, выплатили компенсацию 100 евро, я остался доволен. То есть, там кусочек пластика откололся буквально, вот, а я получил компенсацию 100 евро. Соответственно, обокрали посылку, через 9 недель получил возмещение. Потерялась посылка, все-таки ее отыскали. Ну, я думаю, что во многом отыскали, благодаря именно запросу германской стороны, потому что наши запросы, почта отвечает очень просто, идите вы нафиг. А вот, соответственно, ссылка на магазин, а также код на 5 евроскидки будут в описании. Заказывайте, не переживайте, то есть в любом случае ваша проблема решится. Может быть не так быстро, но решится. Соответственно, мне подписчики тоже периодически пишут о своих проблемах аналогичного характера, но в принципе все обычно решается. То есть либо деньги, либо товар вы получите. А с вами как всегда был Белыч, до новых встреч, друзья, пусть ваши посылки доходят в целости и сохранности, и всего вам самого-самого наилучшего.